Уничтожьте отряд врага. Раунд начался. Граната! Граната! Осторожно, граната! multim inclutch worship 我们联系联系联系联系联系联系联系联系联系联系联系联系联系联系联系联系联系联系联系联系联系联系联系 Граната пошла! Граната! 好 Патроны! Граната! Граната пошла! <sharp> esi <inhale> <sharp inhale> <sharp inhale> Граната! Осторожно, граната! Ты,